Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белыч. И вот такая вот у нас гигантская посылочка приехала с Computer Universe. Давайте сейчас смотреть, что внутри. А, ну, могу сказать, что не самое интересное из того, что у меня было. Но в целом, думаю, что будет а, интересно послушать. А, сразу хочу вам сказать, друзья, что а, посылка шла достаточно долго по меркам Computer Universe. То есть, обычно... Ко мне сюда доходят посылки примерно за две недели. Эта посылка шла, ну, где-то, если не соврать, плюс 8 дней, то есть где-то дней 20. И я не знаю, почему. Ее послали через какое-то столбище, через какую-то Казань, по-моему. В общем, я не знаю, кто прокладывает маршруты и логистику делает у Почты России, но это явно не здоровый психический человек. Вот. Ну, радует лишь одно, узнал название новых городов. Итак, давайте смотреть, что здесь есть. Посылка большая, но не думайте, что здесь лежит целый компьютер. А Вот, на самом деле это не так. Компьютер будет в следующей посылке. Заказал для одного из подписчиков, ну или не знаю, как точно назвать. В общем, будем собирать человеку компьютер. Что мы имеем здесь? Здесь мы, друзья, имеем вот такую вот вещь. Вот так вот выглядит SSD-накопитель, блять. Помяли упаковку в никуда. Ну, это просто не очень хорошо. Сейчас мы посмотрим, чтобы он целый был внутри. Но ну, вообще вот это вот не айс. Также здесь э, два чехла на Samsung. Урвал чехлы, потому что что-то чехлы начали с продажи исчезать. Это вот чехлы на э, опять 5 Samsung 2016 -го года версия. Вот, пускай здесь полежат. Что тут еще есть? Ну, на самом деле, все по мелочи. Купил себе на балкон э, вот эту вот хрень. Это дымо... как он называется, дымосигнализатор или как-то точно, не помню. В общем, хрень, которая оповещает вас о пожаре, потому что у меня сейчас новый балкон и все боюсь, что вдруг загорится. Достаточно горючий э, материал. Давайте дальше смотреть. Так. Что у нас здесь? Вот такой вот переходничок. Будет полезен многим. Это переходник с USB 2.0 на USB 3.0. То есть если у вас много, соответственно, USB 3.0 колодок на материнской плате, но не хватает USB 2.0, то вот эта хрень вам очень будет полезна и для многих еще ее можно использовать. Также взял 32 гигабайта флешечку, ну ничего тут особенного нету, то есть флешка нужна мне для моего роутера. Вы могли видеть 7800 роутер у меня от фирмы Netgear, и вот у него есть возможность передавать файлы, соответственно, на любые устройства. Вот. И к нему в пару в качестве накопителя будет вот этот вот 32 гиговый накопитель USB. Соответственно, с достаточно высокими скоростями чтения и записи. Но обещают 210 на чтение и 75 на соответственно запись. Ну, будем надеяться, что это будет таковым. Также здесь еще пара больших коробок. В первую очередь достаточно интересная модель это вот такой вот. Блок питания на 1300 ватт от Сесоника. Интересен он, конечно же, большой гарантией 12 лет. Интересен он другим. То есть 1300 ватт это достаточно оптимальный, скажем так, блок питания для майнинг ферм. Плюс у него достаточно большое количество кабелей PCI-Express, то есть для подключения видеокарточек. Вот У него их достаточно много. Точно потом скажу вам, потому что сейчас не помню, но, в общем, вещь классная. Конечно, были до этого у Sisonic блоки питания на 1200, но это не так интересно, скажем так, потому что у них было достаточно маленькое количество кабелей. Также здесь есть еще мелкая штучка какая-то, а, все вспомнил. Это у нас идут лезвия для, соответственно, электролобзика для металла. Тут, по-моему, они идут. Да, друзья, я думаю, что все-таки по металлу, потому что по дереву у меня все-таки они были, где-то лежали. Поэтому, скорее всего, я заказывал металл, хотя за 21 день я уже забыл, честно говоря, что заказывал. И есть здесь еще одна интересная вещь, которая занимает большую часть посылки этой. А вот, правда, она запакована в другую картонную коробку, и там ничего не видно, и доставать ее, честно говоря, я не хочу. А вот, и не думаю, что она будет вам столь интересно. Это, короче, пара пароотглаживатель, или как это называется, в общем, хрень, которой можно гладить одежду висячей. А, в общем, попросила у меня моя жена, купи мне это детище, вот, купил, сейчас задолбался нести на пятый этаж без лифта. В общем, веселуха, друзья. Больше всего мне интересно, что же с SSD-накопителем. Давайте смотреть. Упаковка, как мы видим, полностью измахрячена. Но я все-таки надеюсь, что внутри все более-менее, потому что данный SSD заказывался не мне, а одному человеку. Вот, поэтому я надеюсь, да, что оно все хорошо. Вот, чем лучше SSD-накопители, в отличие от жестких дисков, это в том, что... Тряскаем не столь, скажем так, критично. Ну, как вы видите, он полностью целый, без каких-то следов и повреждений. Ну, только мои отпечатки пальцев остались. Вот, не самых чистых, ибо ведется ремонт. А вот, вот такой вот SSD-накопитель на 500 гигабайт от Samsung. Это 850-ка. Когда заказывали 860-ки, только вышли еще. Я на самом деле. Пока я еще хочу подождать и посмотреть на них какие-то более длительные тесты, как они себя поведут с учетом, ну, большого периода времени. Вот как-то так, друзья, считайте, 21 день где-то шла посылка до Хабаровска из Германии, так что, в принципе, достаточно долго. Не знаю почему, на самом деле, с чем это связано, но вот как-то так. Также хотелось бы сказать, что ожидали очень долго кое-какие товары, то есть не было их в наличии, то есть тоже где-то неделю, может быть, даже две. Вот, поэтому будьте к этому готовы и не пугайтесь, если будете что-то заказывать с Computer Universe. Также ссылка на магазин, как обычно, и код на 5 евро скидки будут в описании. Если вам что-то нужно заказать в Хабаровск или ближайшие города, то обращайтесь. Смогу помочь, как-то организуем совместную посылку и так далее. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья.